Всем привет, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на моем канале, а точнее на моих каналах. А ведь у меня теперь стало три канала: это канал на YouTube, канал на Rutube и буквально пару недель назад я создала канал на Яндекс.Дзен. А сейчас я его развиваю, ну и все основное время провожу на этом канале. Сразу хотелось бы сказать: не обращайте внимания на мой внешний вид. Это чисто внешний вид. Такой по-домашнему, после душа. Честно говоря, я долго не решалась на запись такого видео. Но сегодня я все-таки на него решилась. Уж не знаю, что там на меня повлияло. Может быть, как-то силы в кулак собрала. Но сегодня я все-таки решила с вами поделиться тем, почему мы так долго не выходили на связь. Ну, то есть не показывали никакие видео, ничего не снимали. Кто-то из вас смотрел мои последние видео, которые были выпущены 14-15 ноября. Это, кстати, был такой небольшой кусочек тех видео, которые я снимала в августе. То есть, по факту, мои последние видео были отсняты в августе 2021 года. Сегодня у нас 7 июля 2022 года. Так вот, в сегодняшнем видео я хотела бы с вами поделиться, куда мы пропали, почему мы так долго не выходили на связь, что у нас произошло. Сейчас у меня время раннее, раннее утро, время где-то примерно около 7 утра. Сережа у меня ушел на работу. Ну, а я все-таки решилась на это видео с вами. Как вы видели в последних моих видео с нашего отпуска с Турцией? в котором мы были в августе прошлого года. Мы вернулись, кстати, с Турции получается 13 августа. Ну, По мере монтирования я видосики выкладывала на свой канал. И потом, наверное, может быть, как многие из вас заметили, я пропала с канала. Можно сказать, перестала выкладывать свои видосы. В конце сентября, 28 сентября 2021 года умер мой дорогой, любимый папочка. Вот. Как вы сами понимаете, мне было не до съемок каких-то видео, не до монтажа. Я приходила в себя после этого шока потому что это случилось все внезапно в одночасье и можно сказать как обухом по голове ударило я порой даже до сих пор не могу в это поверить вот но на этом так скажем моя черная полоса не остановилась это все продолжилось как я уже сказала это несчастье у нас случилось в семье в конце сентября а в конце октября мы съездили, папу похоронили, все как положено. Провели 9 дней. В конце октября, даже я бы сказала, ну, в районе 20-х чисел октября, я не, очень неудачно сходила в медицинский центр и подцепила там ковид. И мое, так скажем. Состояние, которое было, когда я заразилась ковидом, это был, конечно, ужас. Я, конечно, не буду сейчас вам во всех подробностях рассказывать, что это был за кошмар. Скажу только одно, что я очень тяжело переносила эту болячку противную, мерзкую, гадкую. У меня более 10 дней держалась температура 40. Я не могла ее абсолютно ничем сбить. У меня было поражение легких. Я даже легла в больницу. Меня там, ну, естественно, начали уколоть антибиотиками, гормонами. Ну, я думаю, наверное, это и по видео заметно, что по лицу заметно, что я очень сильно поправилась. Потому что такое количество гормонов, которые я получила, оно, как вы сами понимаете, бесследно не проходит. Вот, очень-очень тяжело я переносила, честно говоря... Много раз думал, что я не выживу. Но все-таки, слава богу, я смогла справиться с этой гадостью противной, мерзкой гадкой. Вот. Ну и, соответственно, честно, даже вот обидно очень, что из-за всей этой бяки, которая у меня произошла, я даже не смогла нормально э, попасть к папе на 40 дней. То есть, получается так, что я выписалась из больницы, и Мягко говоря, ну, когда меня долечивали уже дома, там, капельницами, уколами, я вот эти вот 40 дней, то есть по папе, я их проводила дома. Ну, то есть мама там все наготовила и, как бы, нам передала. То есть мы даже не стали, вот из-за всей вот этой вот, как бы, пандемии и прочего, мы не стали даже проводить. Ну, и, соответственно, как бы, в целях безопасности, чтобы маму не заразить. Я прививку не делала. Потому что я поливалентный аллергик, ну и так еще у меня кое-какие есть нюансы, да, по, по которым я не делаю прививку. Сережи у меня сделал прививку, не знаю, благодаря ей или не благодаря ей, но он, он, конечно, тоже переболел, но он перенес ковид на ногах. У него было 37,2 температура, то есть он более-менее в такой в легкой форме перенес эту всю гадость. Вот. Ну, а я в очень-очень тяжелой форме э, переносила. Соответственно, когда я выписалась из больницы, э, мне, как вы тоже сами понимаете, у меня был отходняк и от ковида, и тут вот этот вот шок. Я никак не могла прийти после вот этой всей ситуации с папой. Вот, Ну и вот это вот все время, можно сказать, я восстанавливалась после ковида. Всю зиму. То есть у меня пошел побочный такой эффект от ковида. Я не знаю, как это осложнением назвать или как. То есть мне постоянно не хватает воздуха. Даже по... на сегодняшний день, э, то есть если, допустим, тепло, слишком жарко, да, то есть температура, если выше 26 градусов на улице, то мне уже не хватает воздуха. Ну и, соответственно, всю зиму я старалась как бы не провоцировать вот эти вот никакие вот спазмы. Изначально в том году еще до того как вот это вот все произошло летом еще мы Сереже планировали себе на зиму поездку в Дубай. Но как вы сами понимаете какой может быть Дубай, когда тут такая ситуация. Мало того что такое несчастье в семье, плюс я переболела ковидом. Плюс вот эти пошли осложнения, соответственно, как вы понимаете, тут уже не до поездок, тут уже нужно было думать о том, как восстанавливаться. Ну, соответственно, как вы сами понимаете, исходя из всего вышеперечисленного, я в эту зиму старалась вообще носа на улицу не показывать. Работаю я из дома. Вот, мне даже не удалось этой зимой выйти, поиграть в снежки, насладиться блестящим снегом, когда солнышко светит, сами знаете, мороз, солнышко светит, и снег, снежок так переливается на свету. То есть я это все наблюдала исключительно из окна. Вот, ну, естественно, с приходом весны я потихонечку начала начала выбираться на улицу, дышать свежим воздухом. Толком не скажу, чтобы мы ездили в этом году на дачу. На даче мы были всего два раза когда отмечали маме день рождения, ну и так еще один раз съездили. Тяжело мне находиться на даче, потому что дача у меня сразу с папой ассоциируется. Так как у меня мама с папой всегда живут на даче с ранней весны до поздней осени, то есть я привыкла все время папу там на даче видеть. То есть если приезжаешь на дачу, все, значит ассоциация сразу с папой. Вот. Сейчас, конечно, на дачу приезжаешь, и в состоянии такой какой-то пустоты. Ну вот, как, говорю, как говорится, я уже сказала ранее сегодня вам, что сегодняшнее мое видео очень тяжело назвать позитивным. Преодолев себя и решившись на это видео поделиться с вами, как говорится, своей душевной болью, я приняла решение, что после этого видео я снова буду стараться жить нормальной жизнью. Потихоньку начнем выбираться куда-то. Я буду обязательно записывать видео, делиться этими видео с вами, показывать вам нашу жизнь. Может быть, какие-то поездки, какие-то походы куда-то, допустим. Ну, поход не в прямом смысле, что на природу. Может быть, какие-то походы за покупками, поездки на дачу, поездки на природу. Если удастся восстановиться мне до конца этого года, ну, до конца, точнее, летнего сезона, то, возможно, я смогу выбраться на море, потому что я море очень люблю, да я думаю, каждый из вас море любит, кто там был. Возможно, я на море выберусь одна, потому что у Сережи в этом году отпуска уже не будет. Каждый год у него отпуск с конец июля, начало августа то есть последние недели июля, две недели августа корпоративный отпуск на заводе. Вот. Но в этом году у них отпуск был в апреле, так что. В летом отпуска не будет. Ну, я говорю, возможно, если мне удастся восстановиться, то, возможно, может быть, в конце сентября выберусь я на море и смогу показать вам видосики со своего отдыха. Ну, в любом случае, если куда-то будем выбираться, а я думаю, что мы будем убираться, я даже уверена в этом, что, то я буду с вами обязательно делиться этими видео, делиться нашими эмоциями, делиться моментами нашей жизни, и что хотелось бы мне пожелать всем вам. Пожалуйста, пребывайте всегда в хорошем настроении. Я желаю вам всегда хорошего настроения, счастья, радости, здоровья. Говорите своим близким, что вы их любите. Проводите больше времени со своими близкими. И самое главное, дорожите вот этими моментами, когда ваши близкие с вами рядом. Потому что жизнь, она имеет такое свойство внезапно заканчиваться. И вроде мы, вот знаете, куда-то бежим-бежим, все время решаем какие-то проблемы. Не замечаем вообще, что происходит вокруг. В основном это происходит у многих. А когда потом обернемся, то уже поздно бывает. И когда особенно происходит вот это все внезапно, что жизнь наших близких обрывается, а ты хочешь сказать, как ты любишь, но, к сожалению, уже поздно становится. Поэтому я еще раз хотела бы сказать, что. Я желаю говорю, вам всем здоровья, желаю здоровья вашим близким, счастья, удачи, успехов, и чтобы у вас все было замечательно. Ну, а мы встретимся с вами вновь, уже в более моих позитивных видео, видео о нашем отдыхе, о нашей жизни. Не забывайте подписываться на мои каналы, как я уже сказала, сейчас я... В большей степени провожу времени на своем канале Яндекс.Зен. Я ссылочку под видео оставлю на свой канал. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Я буду очень вам признательна за это, потому что это будет помогать продвижению моего канала. И всем до новых встреч. И всем пока-пока.